Всем привет, друзья! Вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике я расскажу, когда же выйдет грядущее обновление в игре Among Us. В данном обновлении добавят кучу шляпок, скинов и, я думаю, даже питомцев, которые будут напрямую связаны с игрой Генри Stigman Collection. Ну и самое главное, что все игроки ждут с нетерпением, это, конечно, добавление новой карты, которая называется The Airship. Ну, для начала прошу тебя оплатить ролик. Ролик стоит 1 лайк. Всего лишь поставил лайк и продолжил просмотр. Я думаю, это честно. В общем, ставь лайк. Теперь начинаем. Всем известно, что обновление выйдет в начале 2021 года. И самое интересное, это точная дата. И здесь игроки прям спорят. Все думают то, что, мол, обновление выйдет 1 января. Мол, это начало года. Но здесь я вас расстрою. Почему? Сейчас расскажу счастливых праздников после сегодняшнего дня у команды будут каникулы чтобы наверстать упущенное удачи и веселой зимы даже самозванцам. что же означает данный пост он означает то что все разработчики абсолютно вся команда пошла в отпуск а это говорит о том что 1 января прям точно не будет обновления поэтому если ты ждал 1 января то к сожалению я тебя расстрою а когда же именно выйдет обнова? Чуть попозже я расскажу. Это также означает, что я буду стараться меньше ответить. Будет что-то вроде, но фасоль нуждается в отдыхе, чтобы стать лучше, сильнее, быстрее. Фасоль 21 года. Я прям долго думал про какую фасоль нам хотел рассказать Google переводчик, и я так понимаю то, что разработчики сказали про обновление. То есть они отдохнут и доработают обновление, и оно будет куда лучше. Ну, я думаю, стоит рассказать, почему же разработчики удалили обновление с Nintendo Switch. Они удалили новую карту и все новые скины. А здесь дело в том, что на карте случился сбой, баг, и поэтому разработчикам пришлось ее удалить. Также, что очень интересно и немного, наверное, странно, что еще Among Us выходит на Xbox. Мне, правда, интересно, зачем. Видимо, разработчики решили завоевать данный мир своей игрой. Ну и я думаю, то, что это у них отлично получается. Также я думаю, то, что это такие коллабы с данными компаниями. То есть на Nintendo они сначала выпустили, и это была такая реклама, и также будет с Xbox. и я просто представляю какой же бюджет разработчики имеют с такой коллабы, обнову стоит ждать 15 января, вы спросите почему, ну во первых разработчики уже вышли в отпуск, будет новый год и еще две недели отдыха, итого будет три недели отпуска, вот как раз и столько и отдыхают обычно разработчики. Также 15 января у нас еще и пятница, ну а в пятницу уже все дома собираются и все просто отдыхают, поэтому пятница это лучшее время для обновления. Ну а что же нам остается? Ждать, конечно же, заваривать чайок. Очень важно заваривать чаек и смотреть чайок. Странно. В общем, а ты был на канале Чайок ТВ. Если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментарии хэштег шапка. Всем шапка.